Очень странно, но сегодня серия начинается с нас. Почему? Что случилось? Сегодня мы начинаем. Дело в том, что хочет для нас места совсем. Не будет. А, нас серия будет совсем Почему серьезной? Серия такая короткая. Мне кажется, он просто устал озвучивать длинной серии. Ну, да, по нам слышь. Короче, если у вас заготовлены какие-то остроумные шутки, то пожалуйста, шутите сейчас. Видите, какие Серия только начала. Вот-вот зацепиться не за что. Ну что за камни? О, этот пляж похож на фестиваль горя. Это не смешно. Простите. Ладно, тогда я, пожалуй, предложу помолчать и не портить атмосферу игры. Ничего не Tidak! Происходит, Сеньова. Представь себе, это меч, который может разбить богов. Его имя. Грам. Его выковал верховный бог северян Один и подарил Сигмунду, великому воину. Мне нужен этот меч. Это важно. Ты можешь мне помочь? Меч кажется целым, но это иллюзия. Его разбили на кусочки давным-давно. Говорят, что Великий Воин может перековать Грамм, если сначала выдержат испытания Одина. Одно испытание за один обломок меча. Корни Дерева Смерти перенесут тебя в новые земли, где тебя ждут испытания. Иди Иди Иди что за ломки? Металлические ровные камни. метал руны, тебе нужен этот меч, иди к колонкам, где они? Найди их, вон, сосредоточься, сосредоточься, сосредоточься свои глаза, смотри, отойти ближе. Король Севера приказал гномам выковать для него меч, который никогда не сломается, никогда не заржавеет, сможет рубить ровно как железо, так и камень, и принесет владельцу победу. Но злые гномы наделили меч проклятием. Кто-то должен был умирать каждый раз, когда меч вынимает из ножен. И от него же погибнет сам король. Позволь, я расскажу тебе о мече по имени Тюрфинг. Я не узнаю это место. Где мы? Где мы? Такое я чувство, что-то не так. Где мы теперь? Могильный курган. Удивительно, люди прилагают столько усилий, чтобы хранить мертвых. А ведь это нечто обыденное. Неизбежное. Как будто все сговорились прятать смерть. Потому что другого ответа у нас нет. Но когда она приходит, рожает наших друзей или оставленных нами, Тогда приходит расплата. Здесь смерть пытает воздухе. Можешь чувствовать ее? Почему Дилиан сделал это? Возвращайся. Почему он привел ее сюда? Здесь небезопасно. Зачем тебе делать что-то настолько опасное? Это не может быть Дилиан. Никогда не привел ее сюда. Дилиан никогда так не делает. Он бы никогда не раздал ее жизнью. Он слишком заботится о ней. Он любит ее. Это не важно. Это важно. Это не Дилиан, это западня. Он Возьми это с собой. Входи. Ты войти. Возьми Факел. Там слишком темно. Бери. Он поможет тебе. Аккуратно. Тебя должна быть возможность видеть. <звучит> Диллиан, я здесь. Я пришла, чтобы пройти испытание. Как -то тогда, когда мы впервые встретились. Помнишь? Диллиан. Диллиан. Диллиан, вот он! Наконец-то! нашла его! Что ты такое? Сказал, Что случилось? Ты меня слышишь! Она Просто подожди там! Ты могла его снова. Она Просто его. Подожди там. Я найду ты тебя! Как ты, могла. Найди его. ты должна найти его. Это твоя найди ты его. должна пользоваться возможностью, ты должна отыскать его и вернуть его назад. Я был прямо там. Как ты могла потерять? Как она как могла ты потерять могла? его? Найди его! Я найду его. Что это? Ты слышала это? Ничего. Что это за голоса? Перекасайся к стенам. Ты не знаешь, что они могут сделать. Возвращайся. Ей нужно продолжать идти. Ты здесь безопасно. Ей нужно продолжать идти. Если ты спустишься вниз, никто тебя не спасет. Это слишком страшно. Услышу. Сенуа, ты напоминаешь мне историю, которую рассказывают северяне о деве-воительнице. Хервар была дочерью Берсерка. Она родилась уже после смерти отца. Она была диким, своеноравным ребенком и сама научилась владеть оружием. Когда она узнала, где похоронен ее отец, главным желанием девушки стало получить похороненное вместе с ним сокровища И прежде всего, меч... Тюрфинг. Становится громче. Вот же он. Ты всё ближе. Продолжай идти. Сено, на следуй за голосом. Ты, Ты почти видишь? на месте. Голос Диллиана. Это он. Он хочет спасти тебя. Найди голос. Найди его. Это не он, new... он говорите тебе, Мы говорили тебе это за два дня. <связь> <связь> это больше не звучит как Дилен. Что Что происходит? Тихо. Он хочет, чтобы я нашла его. Без него я потеряна. Это не Диллиан. Это звучит как тихо. Что это? Что это? Секретная комната. Этот голос. Это не Диллиан. Как она упадет туда? Может, она не может. Входа нету. Найди путь. Должен быть путь. Найди путь. Всегда есть какой-то путь. Не останавливайся сейчас. Не сдавайся сейчас. слишком близко, чтобы останавливаться. Что же? Дилен хочет, чтобы я встретился со своим страхом. Father? Отец. Я ухожу. Я решила. Я думаю, так будет лучше для меня. Это тьма. Говорит за тебя. Нет, отец, это я говорю. Думаю, я справлюсь. С собственными силами. Я вижу тьму в твоих глазах, дитя. Я встретила парня. Парня? вождя. Нет. Он сказал, что поможет. Это западнее. Я могу стать нормальной. Нормальной? Да. Никакой парень, Никакой парень тебя, не тебя не спасет. Никто не сможет. Когда Тогда он увидит, он как тебе расползается гниль! Нет. Он, он отвернется не от тебя. Только боги могут исцелить тебя моими руками. Ты никуда не пойдешь. Нет. Ты не можешь бросить вызов богам. Пойдем, дитя, возьми меня за руку. Пойдем. Стенула. Нет. Я ухожу. Тебе не избежать от тьмы. Из-за твоего проклятия все будут страдать. Твои руки обогрить кровь! Сделано. Ты сделала это, но это еще не все. Продолжай. Есть еще. Ты устала, но тебе надо продолжать. Все еще что-то осталось. Всегда нужно сделать что-то еще. Это не должно быть легко. Ты сама знаешь это. Ты сможешь сделать еще один? Их слишком много. Хватит ли у тебя сил? У меня совсем не осталось сил. Нет. Слишком много надо сделать.